друзья восьмиклассница по вашим просьбам поехали Писали. Дорогие друзья, сегодня по плану показываю в ля миноре, хотя оригинал в другой тональности, но минусовка вот это мне понравилось от мумии тролля, поэтому и кстати для балаки лучше вот эта тональность, вот, ну ля минор, да, как вы знаете, у нас поскольку ля и ми. значит показываю вступление, прямо как есть, и два варианта мелодии, да, Несложный вариант интервалами и самый, самый простой одним пальцем, как я сейчас сделал в первом куплете. Так, вступление у нас было такое. Для минор, ми минор, да? Для минор это у нас 3.05, да? Вот. До миля и си ми, ля, ми минор, е, м. А, м, ем, да? Для простоты. А, вступление дальше было фа-мажор, фа-ля-до. Соль мажор, соль сире. По припеву кстати. Даем играть, пускай гитара там играет, солирует хорошо, прекрасно. До мажор 3-0 3 да. До мажор С. Таре А М. Опять фа мажор F. Тарада да, соль Г. И а, я взял вот эту мелодию из оригинала Цоя, где играют. Помните? Флажолетами. Вот, можете, кстати, или это играть, или вот эта мелодия. Значит, флажолеты. Ми-ля ми сиси. Ми, си. ми, ми, си, си. вот. А здесь, значит, у нас как: ля ми доля соль и аккорд. Опять ля ми до ля. Повторяется разное количество раз. Допустим, в первый раз один раз, второй раз два раза и в третий раз опять один раз. Ну, в этой минусовке, да. И пошла мелодия. Значит, мелодия у нас строится на таких нотах. Ну, можно начать соляляляля, можно ми -ля, ми -ля, -ля, ля, В общем, выбирайте сами, что нравится. Да? значит Я первый раз сыграл э, приемом слайд или скольжение. Или ми... То есть, миля или соля. Значит, так. Соль- Соль- ля ля ля -соль, Ми- ми- ми, -ля -ля -ля -ля, ми. Ми- ми. До- до- до- до. Соль- соль- соль. Соль- ля ля ля ля соль. Фа- ми- ми. Опять ми ля ля ля ля ми, Ми- ми- ми. До- до- до. Соль- соль- соль- ля ля ля ля соль фа ми можно ре ре ми дальше фа мажор фа ля до или так Со фа ля соль фа ре господи что я сказал фа соль фа ми ре <доох Batista> до ре ми ми ми ре ми до ля опять фа соль фа ми ре соль мажор соль, ре. Пр. и проигрыш пошел Дальше можно опять миля либо по соля. В общем, мне больше нравится самому соля. Ну, Но в нотах вообще написано миля. Так, упрощенный вариант, его же я сыграл в третий раз. Как видите, просто играем квартами или колечком. Значит, показываем миссии. Миссии -э. Ми опять теперь дальше. До. Соль, соль, ре. А вот здесь ля фа. И вниз поехали. Соль, ми, фа, ре, ми, до. Можно дым ми, а можно ми. Просто на месте. Опять ля, ми. До до до соль. Опять ля фа. Для до, до, ре, ми, ми, ре, ми, до Например, да, припер фа, соль, фа ми, ре. И опять пробишь. В общем-то, для м -м -м, минусовки можете играть первый раз, потом интервалами, и третий раз опять вот этим слайдом. Такая штука получилась. Я пробовал разные варианты, пробовал просто. Но мне показалось, что чего-то не хватает. какую-то изюминку добавил. И получилась такая довольно интересная мелодия э, с презом. Да? Играется это ногтем. То есть ставите ноготь прямо на струну. В общем-то интересная штука да, получилась. Эм, проигрыш показал. Аккорды вначале показал. Э, для игры э, без аккомпанемента, без минусовки, достаточно сразу начать... И играть уже по упрощенному варианту аккордами. Вот. В принципе, и в конце. Например, флажа сыграть в Такая штука получилась. Восьмиклассница, известная песня. И ставьте лайки, баллайки, пишите комментарии. Увидимся в следующих эпизодах. Пока.